Всем привет, дорогие друзья! С вами Антон Белюк и канал Work and Life. И очень интересный вопрос поступил мне совсем недавно, ну, в комментариях к видео на YouTube. И на этот вопрос я хотел бы ответить, сняв отдельный даже видеоролик, потому что он заключается в том, можно ли легально работать в Европе с польской рабочей визой, ну, то есть в остальных странах Евросоюза, кроме Польши. Ну и, собственно, такая весьма щепетильная тема, поэтому сегодня разберу ее поподробнее в этом видеоролике. Значит, сразу хочу сказать, что работать можно с польской рабочей визой, но есть одно но. Для того, чтобы работать легально с польской рабочей визой в остальных странах Евросоюза, вам нужна так называемая виза Вандер Elsta. Эльста. И работать вы сможете все равно, не во всех странах. Открыты для работы с данной визой только такие страны, как Германия, Голландия, Австрия, Франция, Бельгия. Что это за виза Вандер Эльста и как ее получить? Значит, Виза Вандер Эльста, вот она сейчас на ваших экранах. И она является рабочей визой, которая дает право иностранцу официально работать в Германии при наличии рабочей визы третьей страны ЕС, например Польши, сроком не более трех месяцев в году. Для получения визы Вандер Эльста заявитель должен соответствовать ряду требований. Первое. Иметь разрешение на проживание и работу в Польше и иметь оплаченные страховые взносы. Второе. Должен быть официально трудоустроен в Польше на польскую фирму и иметь трудовой договор с польским работодателем. Третье. Польский работодатель должен иметь договор с немецким работодателем, которому будет откомандирован сотрудник. И четвертое. Командировка на работу, например, в Германию, там, либо в Австрию, либо в Францию, это не должна быть основная цель трудоустройства у польского работодателя. Последний пункт особенно важен, так как визовый офицер при выдаче визы ну, должен быть удостоверен в том, что вы едете, там, например, в Германию в любую другую страну работать не на совсем, а только на определенный срок, не более трех месяцев в течение полугода. То есть, если у вас рабочая польская виза D05, то это всего три месяца в течение данной визы. Если у вас D06 виза, открытая по воевузскому приглашению, то вы можете съездить два раза за год. То есть, виза открывается на год и можете быть опять же на работе там, в любой из вышеперечисленных стран, откомандированы на работу сроком не более трех месяцев в течение полугода. Таким образом, визовый офицер должен быть уверен, что основным местом работы украинца, там, либо белоруса, неважно, является Польша и польская фирма. А выезд в командировку, к примеру, в Германию, является всего лишь промежуточным этапом работы. Иначе, если не удастся это доказать, то визы вам, скорее всего, откажут. Открытие визы в Эльста, как правило, занимает 2-3 недели и не вызывает особых трудностей. Стоит отметить, что вам необходимо будет заплатить взнос с суммой 75 евро в консульстве ну, при подаче на визу. И, естественно, эти деньги вам не вернут, независимо от того, дадут вам данную визу или нет. Какие документы необходимо предъявить? предоставить для получения визы Вандер Эльста. Первое. Две копии заявления, заполненные на немецком языке. Второе. Два актуальных фото. Третье. загранпаспорт паспорт действительный еще как минимум 6 месяцев. Четвертое. Документ, подтверждающий наличие разрешения на работу в Польше, рабочая виза, либо карта побыту); быту. Пятое. Договор между польской фирмой, работодателем и фирмой немецкой, к примеру, если в Германию едете, ну, фирмы, на которую будет откомандирован сотрудник. Шестое. Заявление польской фирмы, от которой будет откомандирован сотрудник, в котором будет указано время, место и характер выполняемых работ. И седьмое. Должна будет, будет присутствовать международная страховка А1 и так называемая карта ЭКУ. Ну и напоследок хочу отметить, что работа в Германии без визы Вандер Эльста грозит вам депортацией сроком до 5 лет по всем странам Шенгенского договора. Есть такая небольшая... Оговорка, которая заключается в том, что все на самом деле не так уж и печально. И есть все-таки страны, в которых вы можете работать легально по польской рабочей визе без визы Вандер Эльста. Это Швеция и страны Прибалтики. Там вы можете заработать по польской рабочей визе на абсолютно законных основаниях так называемый аутсорсинг рабочей силы. Однако для такой процедуры нужны также необходимые документы. Если вам интересно, какие документы могут быть нужны, то обязательно пишите мне в комментариях под этим видео, и я разберу подробнее этот вопрос в своих будущих видеороликах. Ну и вообще пишите любые вопросы, связанные с жизнью и заработком за границей в комментариях под этим видео. И не забудьте про лайкать понравившиеся вам вопросы, чтобы я знал, какие вопросы отвечать в своих будущих видеороликах из плейлиста «Антоха отвечает». Также не забывайте подписываться на мой канал в Телеграме, на мои группы ВКонтакте, в Фейсбуке и в Одноклассниках. И, конечно же, аккаунт в Инстаграме. Ссылки вы на все это найдете в описании к этому видео. Ну и не бойтесь ехать в Польшу и менять свою жизнь в лучшую сторону. Также те из вас, кто еще не подписан на канал на YouTube, сделать вы сможете это прямо сейчас, нажав на кружок с моей фотографией, который уже появился в верхнем правом от меня, углу вашего экрана. Также не забывайте ставить лайки либо дизлайки, в зависимости от того, понравилось ли вам это видео. С вами был Антон Белюк и канал Work and Life. До скорых встреч, друзья. Пока.